Друзья, всем привет! Традиционно на свой день рождения я уезжаю в какую-нибудь страну и потом с места событий пишу для вас видео и делюсь своими впечатлениями. В этот раз мой выбор пал на Объединенные Арабские Эмираты. разделили свой отдых на две части. Первую часть мы провели в Дубае целых 5 дней и вторую часть, вот уже сегодня она завершается, мы провели в Брассельхаме в другом эмирате. Что это за чканиц зайдет? Туссе-муссе. Отправляемся к Grand Hayat ты да? Ребята, просто замечательная новость. Нам привезли машину, и мы сегодня будем по всем достопримечательностям Дубая кататься. Правда? Да. Да. На чем можно с Дубая кататься? Вот на чем, как вы думаете? Ну, наверное, на какой-нибудь яркой, классной тачке. И мне кажется, что самый лучший вариант здесь, это, конечно же, вот этот вот Рено Калеос. Ладно, шучу, конечно, ребята. Какой Рено Калеос? Вот она. Вот она, желтая Ferrari 488 GTB, ребята. Вот такая вот история. Сегодня будем кататься на ней. И я, конечно, являюсь уже давнишним поклонником команды Ferrari. Болею за нее в Формуле 1. Но ни разу еще мне не довелось покататься на Ferrari самому. И будет такой маленький автовлог. Да, у меня, короче, нет слова даже. Поехали! по центру практически нигде и припарковаться. Очень красиво, засняли все виды, хотели остановиться около фонтанов. Вообще непонятно, где можно это делать. К машине привыкаешь очень быстро. Ну не знаю, как для остальных, кто имел опыт. Но я привык очень быстро, конечно. Но соблюдая здесь скоростной режим. Завтра поедем в сторону Абу-Даби, и там можно будет прохватить. короче, ребята, мы сейчас э, ищем очень красивое, живописное место с песками, с э, дорогой через эти пески э, для того, чтобы сделать э, небольшой фотосет <музыка> <музыка> особенности движения по дорогам Дубая очень специфичные. Мы уже несколько раз пропустили нужные нам съезды. Возможно, это потому, что карты, которые мы подгружали, и они казались самыми свежими, они мгновенно практически устаревают, поэтому нужно ориентироваться просто на основные транспортные развязки, транспортные полсы и ехать именно по ним и иногда не верить навигатору. Короче, поехали в пустыню и встретили мы, конечно же, кого? Ребят, ребят, русских ребят из Украины. Вот на таких вот тачках обычные русские ребята катаются. Покататься здесь, в Дубае, на Феррари или на Ламборгини, да это же просто мечта, ребята. И вот эта мечта у меня осуществилась. Конечно, это яркие эмоции. Когда садишься в эту машину, то первое, что бросается в глаза – изобилие кожи, карбона и сразу же чувствуешь итальянский шик, кайф и настрой на поездку у тебя сразу же взлетает до небес, и ты хочешь топить газ. Ну что, поехали? Вот, честно говоря, сыкотно. Давай, жми на газ. Это охренительно. Дубай это огромный город, фишинебельный, ультрасовременный. Настолько современный, что видите, я выговорить даже не могу нормально эти слова. Но мне здесь тоже безумно понравилось, чего стоит только бурж халифа поющие фонтаны. Да, для тех, кто любит шопиться и получать дополнительные впечатления от красивых торговых центров, дубайский молл будет просто раем. Вот, например, посмотрите, какая стена воды. Это же просто целая инсталляция, как будто люди падают, прыгают прямо с водопада вниз. И одна из местных достопримечательностей – это огромный аквариум. Можно здесь залипнуть и залипнуть надолго. Тут можно еще стоять очередь и пройти туда, вовнутрь, и ты как будто оказываешься в стеклянной неосязаемой рамке, как будто прям внутри и рыбки вокруг тебя плавают. Но у нас, к сожалению, нет времени. Мы просто понаслаждаемся вот этим сумасшедшим видом. Больше всего нас впечатлил тот уровень сервиса, который нас окружал. Двери тебе везде откроют, везде тебя проводят, везде тебе все объяснят. И пока не убедятся в том, что ты понял, не останут от тебя. Это, конечно, очень сильно подкупает. Я не знаю, что сказать, очень насыщенный день, с самого утра на ногах, но очень-очень много но это еще не конец дня. <с> <с> так что... А только начало ночи, да? В Дубае очень много клубов. Вы даже не представляете себе, насколько их много. В каждом буквально большом отеле есть достаточно хороший, яркий э, клуб. посетили клуб интерна в Риксос Хотел. Как в программе ревизора мы можем рекомендовать этот клуб. Переехали в Рассельхайму. Вот в этот отель, где мы сейчас находимся. Здесь прекрасный пляж, здесь замечательное море, бассейн, сервис. Все здорово, но только все включено, ни, ни о чем думать не нужно. И поэтому так получилось, что мы соединили э, отдых э, максимально активный, насколько это возможно, и максимально пассивный, когда можно лежать тюленем, загорать. Кстати, по поводу мифов Дубая, что вот там нельзя ходить, ходить за ручку, там обниматься. Все, ребята, это можно. И в Паранже ваша жена-девушка ходить не должна. Дубай это очень современный э, город и все эти мусульманские вещи, они максимально сглажены. Максимально сглажены и здесь очень много позволителей, Ну конечно, э, в, рамках, в рамках приличия. И, э, э, очень, кстати, хорошие пляжи в Дубае, Кайт бич и даже городской пляж вполне себе. Поэтому, если вы хотите совместить пляжный отдых и городской, коим, конечно, является отдых в Дубае, то смело можете тусоваться только там. Но мы просто хотели попутешествовать путешествовать по разным эмиратам, и поэтому мы заканчиваем наш отдых здесь.